привет всем продолжаю подводить итоги прошедшего события кинопоказа красной таблетки празднования международного мужского дня 19 ноября нельзя обойти и так сказать, темную сторону этого события честно говоря когда произвольно у меня начал набираться материал вот на этот вот каст который я сейчас собираюсь сделать я собирался из него сделать предпоказанный ролик то есть свою часть, свое выступление основать вот на этих данных, на этих скриншотах. В том числе потому, что, ну, действительно был, в общем, и фрустрирован, и зол, и вот это вот ощущение на... натыкания на стену постоянного, оно, конечно, очень неприятные эмоции рождает, скажем так. Ну, во-первых, постепенно... Я просто понял, что с этими товарищами связываться не надо, в общем, и нужно сфокусироваться на том, что нужно успеть сделать положительного, то, что нам будет полезно. То есть тратить на них эмоции, это просто тратить свое время, которое правильно используют в другом направлении. А во-вторых, я подумал, что не место им на празднике, не место перед кинопоказом. Не хочу я тратить экранное время, которое мы оплатили своими взносами, усилиями, стараниями, умениями. Не хочу это время тратить на, на этих вот людей, сервисы, сайты и так далее. Они просто этого не стоят. Так что все, что здесь сейчас будет показано, это идет, так сказать, звездочкой с ноской в конце нашего, так сказать, праздника. И это наука на будущее, некое тоже такие lessons learned, да, то есть выученные уроки, что нужно учитывать и нам, и всем остальным, кто захочет что-то подобное делать или повторять. Итак, я вам сейчас расскажу, как я пытался продвигать ролик-анонс. То есть, не трейлер фильма, никакие заявления вокруг содержания фильма, а только анонс события. Вы помните этот ролик, да? Он был такой небольшой. Музыка и просто изменяющийся текст на экране. Единственное, в чем была его цель, это первое сообщить о мероприятии, о дате, попросить репостов, то есть призвать к распространению ролика дальше. И в комментарии к нему должна была быть ссылка на, собственно, события на Бумстартере. И вот несколько красноречивых моментов, которые в целом показывают восприятие как бы и мужчин, и самой тематики. И выглядит это все, в общем, достаточно согласованно. Это не выглядит как совпадение. Это некая политика. Как уж они между собой согласовывают, я не знаю, но это и не важно. В общем, невероятные приключения одного ролика в России. Поехали. Так, первый, кто у нас отметился нехорошим образом, это Life Journal. К нему, конечно, трудно определять претензии, потому что Life Journal, в общем, давно уже площадка слитая, к сожалению, управляют ей там непонятные люди из явно идеологизированных соображений, каких именно понять сложно, судя по топу. Тем не менее, там все-таки время от времени что-то надо пишут э сносное, и люди все-таки время от времени его читают. И там есть услуга. Промо, то есть некий пост, который вы написали, можно за там, небольшую музду вынести в, в так называемый промо-блок, который там выводится сначала сверху на, на странице, топ, и потом через равные промежутки они там начинают убывать. Ну, в общем, они появляются на главной странице. Я подумал, ну а чё ж нет, в принципе, по деньгам нормально, там, я не помню, сколько это стоило. Сейчас боюсь собрать что-то порядка 800 рублей, по-моему, там... Эквивалент стоимости был очень. Нужно купить их попугай, какие-то местные там э, токены. За эти токены купить себе слот. Причем цена слота меняется во времени. Я выбрал, в общем, явно не самое козырное время. То есть цена была какая-то, ну, разумная, скажем так. Я разместил пост в своем собственном журнале. Вот у меня их там не один, но, в общем, у меня есть российский журнал, который в российском вайф-журнале, и есть в зарубежном. Соответственно, я разместил его в российском. Там ничего не было, там был только заголовок и, собственно, вставка в встроенный код этого ролика, который вел на YouTube. Больше ничего. И оплатил его размещение в промо. Он ушел. И какой-то момент даже был виден действительно на вот этой главной странице на топе в самой первой строчке. Но провисел он там ровно одну минуту. Буквально через минуту его сняли типа за нарушение условий использования. Забегая вперед, потом завязалась некоторая переписка, обсуждение, чё ж, собственно, было нарушено. И они продолжали настаивать, типа, что это коммерческие услуги, которые у них там, вот в этом блоке, типа не должны быть. Я так и не понял, в чем заключается коммерческость этой услуги. Давал ссылки и на стейтмент на альбом-стартере, и там на пальцах описал, так сказать, что это все, ну, это не коммерческий проект, он не ставит целью заработок. Это проект социальный, общественный. И даже тонко намекнул, что, вообще-то говоря, типа социальная площадка могла бы и, в общем, и бесплатно помочь да, с продвижением таких тематик. Вот. Но это так уж совсем понятно, что это утопия. Но все это было потом, потому что сначала все мои сообщения просто уходили в пустоту. Это поддержка, как обычно, как я уже говорил, как узнать поганый сервис. У поганого сервиса обязательно нет конкретных людей, нет телефонов. Все абстрактно, все в виде каких-то форм, куда она уходит, хрен пойми. Короче, ты то кидаешь все свои там эти, все, что ты про них думаешь, вот. И в ответ тишина. И так продолжалось в течение пяти дней. Я, естественно, забил на это достаточно быстро, как бы, ну, не отвечает и не отвечает, что с ними делать. Буквально через пять дней, ровно на том самом месте, где должен был за пять дней до того висеть мой пост, появляется вот такое замечательное объявление. И фиг бы с ним с объявлением, естественно, я зашел посмотреть, что там. Некий человек там спросил... Так иронично, ну подразумевая, что мы в общем все хорошо представляем себе политику Живого Журнала в этом вопросе. Типа разместили бы вот такое же объявление касаемо какого-нибудь мужского форума. Ну естественно никакого ответа там от, от Живого Журнала под этим не было. Зато ответил я на эту реплику. Я написал, что вы удивитесь, но буквально там несколько дней назад я пытался сделать именно это. Я говорю и пост провисел э, ровно одну минуту. И вот после этого ожила поддержка вдруг после этого я получил <соединящее> <соединящее> ответ от поддержки на почту то есть сначала анонимные никакой вообще реакции не было деньги естественно и списали и не вернули то есть вот момент когда вот это вот снятие поста произошло за одну минуту деньги не вернули то есть вот эти вот попугаи которых они себе списали они так и все были списаны значит после моего вот этого комментария к этому женскому форуму поддержка ожила завязалась переписка и в итоге после там, ну, припирательств споров, они мне написали, типа, что поскольку у вас это первый раз, ну, еще бы, блин, э, то в виде исключения мы вам вернем, типа, жетоны вот эту, значит, за эту неоказанную услугу. Вот, ну, я, во-первых, их замерил, что это был и последний раз, когда я эти услугой пользовался. С одним но. Я собираюсь вот этот самый конкретный ролик, который я сейчас записываю, я собираюсь разместить его за их же деньги в промо. Почему? Потому что вот эти самые попугаи, которые я хотел вернуть, потому что я сказал, что это, конечно, очень трогательно, что вы мне вернули своих этих попугаев, там, токены эти живого журнала, но мне вообще-то нужны деньги, они пригодятся где-нибудь другом месте. Там, где люди готовы, ну, помочь за эти деньги, а не то, что вы тут делаете. Мне написали, типа, что услуга жетонов, она вам оказана, смотрите там ссылку мелким шрифтом на соглашение о сервисе. В общем, короче, эти попугаи не возвращаются, то есть попугаи остались у них, я не помню, какой там эквивалент стоимости, ну что-то типа 800 что ли, рублей, что-то в таком духе. Вот, так что, так сказать, сами меня подталкивают к тому, чтобы я все-таки попробовал их потратить у них же, И я это попробую сделать. Мне очень интересна реакция. Я почти уверен, сколько этот пост провисит, и, и, и что опять будет такая же вот в пустоту на поддержку уходить, и что они мне во второй раз напишут по поводу нарушения правил. Ну увидим. Ну в общем итог этой самой первой главы. Live Journal. Live Journal ты, ну скажем так, Live Journal. Вот лучше тут не скажешь, больше мне нечего добавить. Глава вторая. Facebook. Facebook у меня я, в общем, активностью там не занимаюсь. Он у меня служит больше таким сервисом для регистрации в других сервисах. То есть через него удобно входить во все сервисы, которые поддерживают авторизацию через Facebook. Я там крайне редко что-нибудь публикую. Фактически я там пару раз ну, использовал только для участия вот в этом вот западном сообществе очарований женственности. Больше ни для чего. Тем не менее, я решил, что там для поисковых запросов или если ссылки придется где-то давать, то еще будет полезно. Я не состою ни в каких сообществах там вообще, куда я мог бы это публично публиковать. Я его разместил на своей личной странице, на своей личной стене. Просто ролик с анонсом. И все. Очень быстро от Фейсбука. Ну, вы и так знаете, да, все наслышаны политикой Фейсбука. кто такой товарищ Цукерберг, там, и как он, в общем, как он себя ведет в сети. Роджер Уоттерс про него тоже отдельно высказывался. Ну, в общем... Так вот, моя публикация, которая сделана в моем личном блоге, да, там, и видна только моим друзьям. В общем, она скрыта, и вижу ее только я сам. То есть, кому я это выложил, непонятно. Социальная сеть такая. «Узнайте, что можно сделать». Знаете, я не стал тратить время, потому что у меня нет никакого желания переписываться с этими, с погаными сервисами, с роботами этими, никакого. Я, я, я все понял, как бы, и так все было понятно. Просто отмечу, да, что это было лично на моей странице, даже ни в сообществе, ни в каком промо, нигде. Это было лично в моем блоге. Можно было бы еще понять, если бы у меня было, не знаю, там, 10 тысяч френдов, да, и они бы все это увидели и там разнесли по своим сетям. Но у меня там 5 человек. 5. Просто исторически так сложилось. Из них три человека, это граждане США, это связанные с очарованием женственности. Все. Вот, так сказать, масштабы моего вторжения на Facebook. Итог. Facebook, ты. В общем ты тоже Live Journal, скажем так. Google. Google многих из нас достало то, что происходит в виде этих рекламных роликов, да, в, при просмотре других роликов, у тех, у кого они монетизированы. Тем не менее, в какой-то веке мне понадобилось для дела. Я решил, что Ну а почему бы нет? Я сделаю небольшой ролик, он будет там порядка 5 секунд. То есть это даже не. По-моему, я делал не вот этот, не флеш, который там был около полутора минут. А по-моему, это был 5-секундный ролик, что-то в таком духе. То есть вот 5 секунд. Как то, что я назвал, спот. Э -э, то есть три фразы, которые появляются под три барабанных удара. Там буф, буф, буф. Это реклама на гугле. Я завел аккаунт без проблем, все там это связалось, значит, с, с моим собственным аккаунтом ютубовским. Это платная услуга, я заплатил за нее деньги. За то, что я купил, вот то, что я хотел, точнее, купить у Google стоило 3000 рублей. Там сколько-то показов это должно было быть. Причем я сам мог выбрать в каких областях, у каких на чьих каналах это должно показываться. Вот, я там сделал свои, сказать, преференции, выборы. И отправил. Но, ну, естественно, как и любая другая там, реклама, у Гугла есть тоже какая-то своя там, модерация. Это, в общем-то, логично. Но просто я, насколько я знаю, я не рекламировал там, ни там, какие-нибудь мусульманские государства, никакие террористическую деятельность да там, и не продажу наркотических веществ. Я всего лишь разместил анонс о событии из 5 секунд. В общем, в итоге, обычно модерация занимает сутки, написано у Гугла. Значит, этот вот ролик провисел на модерации 8 дней 8 дней э -э И в конце концов, э -э значит, штамп, который там поставили Что реклама от отвергнута Ну, я, я не до конца понимаю, что там это значит даже Но, в общем, короче говоря, по юридическим причинам Отвергнута для России Ну, и она, естественно, не заказывалась для России Опять же, я не стал время тратить на переписывание с роботами Просто вот как факт В общем, думали 8 дней вместо суток в рекламе, естественно, то есть, ну, не, не, ну как сказать, естественно для нашего этого SJW мира, да, но Google не стал переводить деньги никакие там попугаи и отказывался обратно их возвращать. Они их вернули полностью, то есть просто вернули на счет. Что я должен сказать? В общем, говорит о них в лучшую сторону, чем, например, о Life Journal, то есть хотя бы не ограбили, уже хорошо. Но в целом Google должен сказать, ты тоже Life Journal. Благодарю, что ролик не снесли. А ведь могли, да, вот, тоже, да. Ну вот видите, как приходится. Приходится благодарить не за помощь, а за то, что не навредили еще сильнее, чем навредили. Ну вот так мы живем. Ну и ближе к нашим же российским особенностям. Я тыркался на несколько разных сайтов. Вы все их примерно представляете себе, там, э, ну такие известные сайты, где я думал, что эта тема должна быть интересна. И, как бы, они по-хорошему сами должны быть заинтересованы продвигать эту тему, то есть двигать информацию в массы. Там, дети mailru да, вот семья.ru, ну, еще там ряд, ряд таких вот же был примерно похожих. Значит, семья.ru — просто форум, потому что там сайт, честно говоря, древний и выглядит, как будто он, не знаю, из, из, из прошлого тысячелетия. Тем не менее, там есть форум, на форуме есть там некоторые довольно живые конференции. Я решил, что, ну, почему бы мне просто пост не разместить там, со ссылкой для всех интересующихся. Буквально спустя несколько минут после размещения поста я разместил его в разделе «Общество». Никаких выступлений с моей стороны там не было. Я просто рассказал, что вот, ну да, вот будет событие. Сказать, там, смотрите ссылки, и вот вам анонс. Реакция, как можно убедиться, очень похожа на Facebook. Под предлогом, что у вас тут не соответствует выбранной теме общества. Сейчас, если это модератор слышит, то, в общем... Точнее, даже, скорее, начальство этого модератора. вот ну, звести сами, как бы, это вообще, то, что здесь написано, это как вам. В общем, из публикации убрана из публичного доступа, да, и перемещена в ваш личный блог. Кому она там сдалась в этом личном блоге, совершенно непонятно. Обязательно приписано. В конференции не осталось исходного сообщения, ну, естественно, что можно и чей-то комментарий один из там успел, успел ответить, я не знаю даже это модератор или не модератор, но неважно я обещал увековечить этот комментарий я его увековечиваю, вот, в виде скриншота я в ответ на значит в ответ на то, что типа это не относится к теме общества написал, типа, ну как это не от... ну, я уже, ну скажем так я почти уже вспылил, да, но без перехода на там непечатный текст, я говорю, как это не относится к теме общества, а к чему оно тогда, блин, относится вы знаете ли вообще, кто такая Кисси Джей? И вот, естественно, ну, понятно, что это определенный тип людей, которые в таких местах сидит. Нет, не знаю, а, а кто Это неприятная женщина? То есть вот все время смеются с Пастернаком, там, особенно сейчас любят вспоминать Пастернака в контексте э, закона о профилактике домашнего насилия. Но ну вы же его не читали. Вот, ну я, например, читал <проект>, проект закона о домашнем насилии, поэтому когда я говорю, что решительно осуждаю, я знаю, что я осуждаю. А вот товарищ, который это написал, он вообще не знал, о чем сейчас писал. Не знаю, узнает ли или нет. Сегодня с утра я туда сделал пост, между прочим, на память им. Я напомнил о себе, сказал, помните, вы не знали, что это такое и почему это относится к теме общества. Я туда бросил ссылку на агентство Рост Примавера» сегодня. Кстати, смотрите ссылку в описании. Про наши события, так сказать, начинают писать в новостях. В общем, по двоя черту, семья Ру, ты... Тоже Life Journal, И это называется «Самый семейный сайт». Мне кажется, такой семейный сайт должен убиться об стену. Вообще позорище, конечно. Я помню, что и на детях Mail.ru, и на семье.ru регулярно вообще мужчин гоняли с форумов. Просто там толпа накидывается и говорит, что вы тут делаете? Вы не видите, сайт написан «Семья.ru». Че вы тут забыли, мужики? Пошли вон отсюда. И, в общем, как бы ничего не меняется. Уже, наверное, я к там последний раз был? Лет 10 назад, наверное, уже около того. И вот 10 лет прошло, как будто вчера все то же самое. Ну, в общем, я мог бы еще несколько таких скишотов привести на более мелких уже там. И в каких-то сообществах там я просеивал социальные сети, э, там, пытался что-то там через там психологии, какие-то рассылки там семейные и так далее. В общем, всем, кто вот так вот помогал, хочется сказать, что вы тоже все лайф-журналы. Очень сильно лайф-журналы. И просто для примера, это я, наверное, мог бы ну, приличную подборку сделать таких примеров, но просто этот уж больно яркий, я решил его, так сказать, вставить именно в этот ролик, чтобы показать, что не все было так вот однозначно. То есть крупные товарищи реагировали вот так, как я показал. А вот как, например, в очередном из... Там, я просто рассылкой ну как писал, вижу сообщество отцам посвящено, там, ВКонтакте, в Одноклассниках, там, где-то еще. Я туда писал просто сообщение модератору, сказал, что вот там... Есть такое сообщение, пожалуйста, вот разместите, если сочтете нужным. Вот обратите внимание, когда люди понимают тематику и понимают, о чем это вообще, и какое это имеет значение. Ответ. Спасибо, мы уже размещали этот анонс, но если вы желаете, то еще раз запустим. И я тогда, ну, так сказать, осекаюсь и говорю, что, ой, ну, раз вы уже размещали, то, пожалуй, пока не стоит, там, может, попозже, если у нас будут проблемы. Вот, собственно, и все, что нужно понимать о том, как... Ну, хочется сказать, общество, не знаю, насколько это общество. Те, кто пытаются рулить обществом через цифровые средства, как они смотрят на эту проблематику. Это не только широко закрытые глаза, это широко закрытые сайты, широко закрытые новости, широко закрытые рассылки, пересылки и прочее, к сожалению. И также в заключение, так сказать, last but not least, наконец, но не в последнюю очередь, должен заметить, что на фоне вот этого всего, того, что происходило. С этими вот сайтами крупными И даже с платной рекламой, заметьте Конечно, у меня были большие сомнения Что я ждал, в общем, подвоха от Бумстартер Какого-нибудь ну, ну, у меня были причины его ждать Потому что уж больно картина вся складывалась Вот, как бы сказать, вся очень такая однородная Понятная и предсказуемая То есть про крупные сайты я все понял Поэтому я думал, что и проект могут не одобрить на модерации, или одобрить, но там какие-нибудь палки начать в колеса вставлять, или там какой-нибудь саботаж устроить там с техническими якобы проблемами. И, и с деньгами, собственно, наколоть, да, потому что ну а что, греха таить. Есть люди, которые жалуются там, что им там, не знаю, долго выплачивают, не полностью выплачивают и так далее. Со своей стороны должен сказать, что я был поражен тем, что вот я впервые в жизни в эту тему вообще влез. То есть я никогда раньше не создавал никакого краудфанда. Это был первый, точнее сразу два, так сказать, да, два проекта, сразу две первых попытки. И у меня получилось все достаточно быстро и просто. То есть я буквально вот там создал эту страницу, заполнил анкету, там модерация заняла стандартное время, вот сколько обещали, столько и заняла. Второй проект намного быстрее прошел модерацию, там по-моему сутки что ли всего они модерировали. Все было оформлено чи четко, там, чисто, честно И вот на тех условиях, на которых они обещали да, да, выделили человека, который тебя курирует В котором есть телефон, можно ему звонить, там, спрашивать там, там, Просить там, техническую помощь оказывать, консультации и так далее И деньги за первый проект выплатили уже давно Буквально там, в течение... У них заявлено, по-моему, что-то там 20 дней, что ли, на выплату, а в реальности их деньги перевели, физические деньги уже перевели, по-моему, меньше трех дней заняло банковских. И, и это очень сильно помогло, потому что позволило, ну, естественно, бронь сделать сразу, а не дожидаться там практически, когда уже... Иначе пришлось бы делать это просто из своего кармана. все Там это бронь, зал и так далее. И все это было под вопросом, да, то есть все это было бы очень волнительно. А в итоге получилось вот чисто и как по часам. И в этом смысле я должен сказать, что... Из крупных сайтов Бумстартер стоит исключением, вот конкретно в моем проекте, в нашем проекте с Мэдом, за что им огромная благодарность, и ну, считайте это за рекламу, вот я говорю лично для меня это сработало на ура, и если мне снова придется это делать, я буду это делать снова у них, как-то так. И благодаря этим сообществам типа отцовских, которые я примем как пример, вам, всем, кто или пересылал информационно, или там, помогал нам финансово, или каким угодно образом, даже если вы просто устно рассказали об этом кому-то, что вот есть такое событие, неплохо было бы его посетить, то вы нам помогли. И за это вам огромная благодарность, и поэтому у нас все получилось. Не благодаря вот этим всем монстрам, бесполезным в лучшем случае, как получается в интернете, а фактически вопреки им. Но все получилось. Спасибо за внимание, всем пока. А вот этим вот героям... Перечислено в первой части. Позор. Shame on you. Если корпорации это люди, то вы это такие люди, которым не подают руки. И с которыми дел не имеют. Всем пока.